Вот. Чудят. И владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы о планируемом строительстве. Представляете? То есть, причем вот уникально, я так и не понял, кого они должны уведомлять местные органы. Исполнительной власти Это что за местные органы Исполнительной власти Такие есть в России Местные органы исполнительной власти По конституции я ни разу не слышал есть исполнительная власть субъекта да, Российской Федерации и местное самоуправление. В местном самоправлении нет ни законодательной, ни исполнительной власти. Местное самоуправление не принимает законы, поэтому там нет законодательной власти. И также нет исполнительной никакой власти, о чем речь. Какие местные органы исполнительной власти, о чем вообще речь? Это вот кто? Это вот всякие парламентские газеты там, представляете? То есть, люди Которые там должны заниматься э, комментированием законов, каких-то нормативных актов, да, каких-то положений, постановлений. Вот что они пишут? Российская газета. Нажился реестр, ссылаясь, об этом сообщил. Жесть. Я говорю, я теряюсь просто. У меня челюсть отвалится настолько, когда мне говорят, вот вы там что-то там... Не знаете или там что-то не так сказали. -то. Какой, какой не знаем? Какой не так сказали? Вы посмотрите, что там вообще происходит. Придурок. Положение, постановление. Вот что они пишут? Российская газета. Наросся реестр. Ссылаясь об этом сообщил. Жесть. Я говорю, я теряюсь просто. У меня челюсть отвалится настолько. Когда мне говорит, вот вы там что-то там... Не знаете или там что-то не так сказали. -то. Какой, какой не знаем? Какой не так сказали? Вы посмотрите, что там вообще происходит. Придурок на придурке и придурком погоняет. Да, ну, я так понимаю, что все-таки речь идет о местном самоуправлении То есть, придется идти в местное самоуправление и рассказывать. Хочу я там сортир деревянный построить. Это вместо разрешения на строительство уведомления. Да, я понимаю. Дачником, да, да, да. Ага. И работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России. То есть, да, что это, о чем идет речь? О том, что если э, кто-то будет отдыхать в России, то работодатель, э, если им на отдых даст деньги, то это э, пойдет в налоговый зачет для чего это сделано? Для того, чтобы была возможность у определенных людей там какие-то бабки отмывать, то есть это мы уже видели это возврат НДС и все, все вот такие вещи они сделаны с единственной целью и пролоббированы. единственно для того, чтобы какие-то деньги украсть и все.